Всем добрый день спасибо что заглянули ко мне на кухню с вами виктория сегодня готовлю салат со свеклой салатик у нас будет без майонеза готовится он буквально за считанные минуты и все из доступных продуктов для приготовления нам понадобится обычная свекла свеклу нужно предварительно отварить или запечь в духовке 250 грамм свеклы натираю на средней терке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 Нарезаем примерно 10-12 штучек кураги. Затем 100 грамм чернослива. У меня чернослив уже без косточек и мягкие. Мелко нарезаем. 50 грамм грецких орехов мелко нарубим ножиком. я буду готовить на основе греческого йогурта можно взять любой натураль 125 грамм греческого йогурта смешиваем с двумя столовыми ложками растительного масла выдавливаем сок половины лимона и 2-3 зубчика чеснока солим перчим соль перец по вкусу и хорошо тщательно перемешиваем Собираем наш салат, смешиваем свеклу, натертую свежую морковь, натертые отжатые яблоки и чернослив и курагу. Заправляем салат подготовленным соусом и перемешиваем. Для того, чтобы красиво подать наш салат, можно использовать креманки, бокалы или обычные стаканчики. Это очень вкусно, оригинально и красиво.